приветствую вас водолейчики сегодня мы будем смотреть что будет происходить в вашей жизни с период с 27 июня по 21 июля именно в это время венера будет двигаться по вашему символическому дому партнерства я думаю что эта тема для вас уже стала актуальной с 11 июня вы вероятнее все почувствовали какое-то оживление активное в этой сфере поскольку Марс уже там находится с 11 числа, ну и плюс еще присоединиться к нему в скором времени Венера. Ну, сам по себе у нас знак Льва какой. Он очень красивый, благородный, он любит театральность, он любит представления. Конечно, как правило, он очень красиво ухаживает, он не экономит, он не жадный. Ну, кому это может не понравиться? Конечно, это нравится всем. Вот, собственно, примерно на таких партнеров вы можете рассчитывать в ближайшее время. Обратите, пожалуйста, внимание вначале на напряженный аспект, который будет складываться 29-30 июня от Марса к Сатурну. Вот здесь, вот, немножко я тут нарисовала, личность его закрасила. Но это Сатурн. Он отвечает за вашу личность. Такое впечатление, что узнаете вы или несколько как-то будете чувствовать себя охлажденно что ли по отношению к своим партнерам, особенно это актуально для девочек, что ну, могут произойти какие-то неприятные истории с вашими ближайшими, ну, с вашими близкими мужчинами. Именно с мужчинами здесь история. И как будто бы в чем-то они могут вас или разочаровать, или расстроить, но как-то вот вы как-то к ним будете малочувствительны. Еще это указание на то, что может быть какая-то неприятная ситуация в виде небольшой травмы ну в общем-то тут два дня это недолго можно постараться быть более осторожными для того чтобы избежать неприятных событий далее с 6 по 7 и до 8 будет формироваться большой тау-квадрат очень интересно сейчас я вам его покажу давайте пока построим 7 0 7 вот к Марсу присоединится Венера, планета любви, и она тоже поможет достроить вот этот вот аспектик напряженный к сатурну смотрите можете потратить деньги потратить больше чем обычно то есть какие-то крупные материальные расходы расходы могут быть на своих партнеров а может быть наоборот вы кстати пожалеете на них из-за этого возможно возникнут у вас еще некие конфликтные ситуации обратите внимание что угол всего этого причина соль происходящей ситуации будет в доме в семье вот уран на нем замыкается аспект может быть необходимость Куда-то потратиться, а вот вы как-то будете не уверены. Как-то неохотно будете идти на какие-то действия. Ну, если честно, то идеально было бы вам вот в эти дни избежать каких-либо крупных расходов. Потому что они могут быть как-то под действием, под импульсом. А все, что делается под ну, не, не до конца продумано, оно впоследствии может негативно отразиться на событиях. С 9 по 13 начнет образовываться очень благоприятный аспект. Оппозиция будет уходить. А вот вот это вот соединение шикарное останется. Оно говорит о харизматичности, о умении привлекать к себе людей разного пола. То есть вы будете очень интересны и к вам захочется притянуться. Легко будет строить взаимоотношения, легко договариваться, легко создавать вокруг себя, знаете, такую благоприятную ауру, благоприятную атмосферу, партнерство. 10 числа произойдет новолуние в знаке Зодиака рак для вас рак это зона работы зона здоровья и в общем-то я могу сказать что здесь для вас будут достаточно складываться благоприятные перспективы но чувствовать вы себя будете хорошо как-то все сложится удачно суд по повода для беспокойств не будет еще у многих в эти дни 10 плюс один день может знаете проснуться Некое шестое чувство, очень хорошо будет работать инфо, э, интуиция. Вот та информация, которая к вам придет в этот день, она подлежит тщательному изучению и запоминанию. С 11 числа Меркурий перейдет также, Меркурий планета общения, перейдет знак рака. Рак для вас – это, как я уже говорила, работа, здоровья. То есть дела, связанные с работой, будут двигаться немножечко быстрее. Особенно для тех, у кого работа связана с областью услуг для населения. Так, то есть если вы работаете для людей непосредственно, то у вас как-то будет быстрее все двигаться. Ну и в принципе все договоренности будут протекать более легко. Тут еще очень хороший аспект, вот на 13 число формируется от Меркурия к Юпитеру. Очень благоприятный, он будет работать буквально пару дней, но он даст вам очень хорошие возможности. Также это время для того, чтобы знакомиться, общаться и ну, желательно проводить время с пользой. Дело в том, что чем дальше, тем больше вам захочется полениться, меньше будет хотеться работать. 21 числу уже совсем вы будете практически на исходе. Эмоционально аспект, который тут формируется от Венеры к Юпитеру, он придаст вам, знаете, некую лень, негу и желание, ну, в чем-то себя побаловать. Может быть даже кому-то захочется и потратиться. Ну, смотрите, тут даже не столько потратиться, сколько еще знаете, что может быть, например. Вкусно поесть, вкусно дорого, вот так, себя побаловать. И все это дело закончится тем, что будет у вас соблазн. Соблазн будет связан с темой любви. Угу. Кто-то вас будет соблазнять какие-то интересные любовные взаимоотношения. А может быть, вы сами будете к этому стремиться. Ну, Как-то вам захочется поиграть, погулять, отдохнуть порадоваться жизни ну что ж по астрологии по астрологии мы на сегодня уже закончили сейчас мы перейдем к прогнозу на таро Итак, так давайте посмотрим как вас будут воспринимать окружающие в ближайший период какими вы будете для них как будете выглядеть Интересно очень, как король кубков. Ну, смотрите, если вы мужчина, то очень мягкими, внимательными, прям не похожи на водолеев, такими заботливыми, очень хорошими отцами. То отец И очень хороший, нежный, внимательный муж Хороший любовник А если вы девочка, то интересно Я думаю, наверное, тоже какими-то мягкими чертами Да, очень много кубков Такое впечатление, что многие из вас водолечики Будут летать в облаках Будут в каких-то эмоциях находиться В глубоких, рассеянных эмоциях мечтаниях Очень интересно Хорошо, что вас ожидает в финансах? По финансам у вас тоже кубки кубки это наполненность дом полная чаша я могу сказать что вам будет хватать еще это указание на то что это деньги могут приходить от некой творческой деятельности от того что вас радует от работы по душе ну могут быть еще деньги от семьи хорошо что у вас происходит на работе что на работе у водолеев давайте посмотрим Водолеев на работе. Вот здесь у вас некие острые ситуации, когда приходится держать ушки на макушке, что-то обсуждать, принимать какие-то решения. И здесь еще есть некоторые разочарования, переживания и желание просто-напросто все бросить и поехать отдохнуть, уйти в отпуск. Ну вот, вот вот это вот переживание вообще все надоело хочется кубков хочется кубков любви любимую женщину и вообще хочется дорогого красивого отдыха хорошо а что в принципе в карьере происходит у Водолев? скорость скорость смотрите здесь может быть что-то резко может быть это посмотрим куда продвижение Продвижение благодаря женщине. Вот знаете, это история больше для женщин. Тут у вас возможен карьерный рост. Пентаклива, особенно. Или благодаря Пентакливой женщине, Козерог, Дева и Телец. Дорога, дорога, перемены. Ну Смотрите, вы тут жаждете перемен, ждете перемен, хотите, но пока вы еще находитесь в ситуации ожидания, пока еще только принимаете решение или вот на пороге принятия решения, ну, должны скоро состояться перемены. Хорошо, а какого рода будут эти перемены? Что они принесут? Отшельник? Ну, вы знаете, многие из вас, наверное, настроены на то, чтобы поменять свою сферу деятельности или поменять работу. Может быть, стать более самостоятельными в своей сфере деятельности и больше иметь ответственности собственной. Брать ответственность за свои дела самостоятельно. Так, по, по, по ситуации в доме-семье. Здесь смерть, здесь некие перемены кардинальные. Давайте посмотрим, с чем они связаны. Здесь деньги, финансовый вопрос. Может быть, что-то продадите? Продадите, купите некие приобретения, покупки. Да, здесь договор соглашения. То есть здесь будет подписан некий договор. Хорошо, что у вас в любви, в любовные взаимоотношения у водолеев? Я бы сказала, что все чинно, спокойно, без вялотекущей, без каких-либо форс-мажорных событий. Ну давайте глянем, что. Ну да, здесь перспектива как-то надолго, надолго что-то развивается, но медленно, развитие идет медленное. Медленная. И здесь особенно есть указания для девочек, потому что здесь выпала ваша воздушная стихия, что вас ждет впереди знакомство, И либо вы очень сильно хотите этого знакомства, но оно будет чуть попозже с мужчиной. Сильный Меркурий у него, это или дева, или близнецы. Будет, возможно, поездка с ним далеко, за границу. Но ждет некая соединение с этим человеком. И вы очень сильно этого хотите. Хорошо, для мальчиков, что у мальчиков в любви? Что у мальчиков в любви? Здесь у вас идет ориентация на дом, на семью, на создание крепкого родового гнезда. Ну, я думаю, что, скорее всего, нового здесь ничего нет, здесь что-то стабильное. Те отношения, которые есть, и развиваются. Даже, даже вам, знаете, как будто бы вы рассматриваете их еще с целью экономии. То есть зачем мне там что-то новое, мне лучше, хорошо известное, но, но старое, родное. Хорошо, что будет у водолеев по здоровью? Здесь, возможно, какие-то небольшие воспалительные реакции. Давайте посмотрим. Но, скажем так, приятный отдых, приятное времяпровождение, какие-то небольшие вылазки, поездки на природу, они все поставят на место. Хорошо. Давайте основной совет для близнецов. Что-то новенькое вам нужно делать. Во-первых, это ситуация, связана с бумагами, с новыми начинаниями. То есть вам нужно планировать. Что-то новое нужно планировать. И это работа. Новая семья, новая работа, новый бизнес. Здесь идет указание на то, что вы должны хорошо продумать, что вам делать дальше. Но это должны быть новые начинания. Думать о новой работе. Может быть, даже это будет ситуация, когда. Да, да, вот смотрите башня и справедливость указывает на возможное увольнение. Ну Максимум это где-то сентябрь. Ну, в общем-то, можете сейчас хорошо отдохнуть, а ближе к сентябрю уже, может быть, даже и в августе, уже подумывать о том, чтобы сменить свою сферу деятельности. Ну, это, конечно, не для всех, а для тех, для кого эта тема актуальна. Ну, что ж, на сегодня все. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Надеюсь, что и в дальнейшем нам с вами будет интересно и до встречи в следующих прогнозах.